Новости буквально последнего часа на Генконсульство России в украинском Львове. Нападение в здание ДИП-учреждения «Радикалы» бросили бутылку с зажигательной смесью. В МИД России уже вызвали временного поверенного в делах Украины, потребовали разобраться, обеспечить безопасность российского консульства. Но украинские власти, кажется, наоборот, намерены разжигать нынешнюю и без того взрывоопасную ситуацию. Вот, собственно говоря, «Коммерсант» публикует сегодня официальное заявление Зеленского. 10 шагов, которые э, украинский президент и его команда обещали выполнить западным лидерам, обещали пройти. Первый из этих шагов это... – это прекращение огня, разведение войск, открытие э, пропускных пунктов около населенных пунктов золо «Золотое счастье». Ничего снова сделано не было. Причем э, эти первые шаги должны были быть э, сделаны еще до 10 декабря. Документ публикуется вот только сейчас. Мы помним, что на пресс-конференции накануне, вчера, Владимир Путин э, предположил, что последнее нагнетание мировой истерии с предсказаниями российского вторжения на Украину. Все это может быть лишь дымовой завесой для грядущей атаки Киева на Донбасс. К нам сейчас присоединяется Дмитрий Василец, глава политической партии «Держава». Здравствуйте, спасибо, что вы к нам присоединились, Дмитрий Андреевич. Ск... Здравствуйте. Знаете, принято искать, ну вот кому выгодно, да? Если смотреть, кому выгодно сейчас обострение и война, именно война, то Зеленский, как кажется, на первом месте. Человек, у которого много внутренних проблем, на которого ополчились его союзники, даже его поддерживающие его люди, главный украинский олигарх тоже против него и такая война маленькая или большая может вполне его поддержать как вам кажется я думаю, что, к сожалению, главный бенефициар это не Зеленский от этой ситуации, а именно Соединенные Штаты Америки. Потому что, если смотреть в корень, то война на территории Украины, она выгодна в первую очередь Соединенным Штатам Америки, которые э, хотят ослабить своего э, геостратегического врага. И они об этом прямо говорят в своих официальных документах. И, к сожалению, Украина в этом плане это просто заложник ситуации. А уже действия властей в Украине мы уже понимаем, что те обещания, которые были даны Зеленским своему электорату, тем людям, которые перешли, за него проголосовали, то, конечно же, это не будет выполнено. И здесь, я думаю, что никакие там 10 шагов там, и так далее, и другие документы, которые, к сожалению, наша украинская власть декларирует, она выполнять не намерена и не будет. Потому что более двух лет уже прошло, и мы видим вместо шагов к миру делаются шаги для того, чтобы и дальше, и дальше держать конфликт на Донбассе в таком горячем состоянии с возможным быстрым переходом в какую-то горячую фазу. Причем, если, например, смотрите внимательно, что происходит в Украине сейчас, то здесь вот нельзя просто не отметить, вот, что у нас, по сути, законодательно сейчас вот целые ветки власти отходят под управление заграничным так называемым экспертом, которых назначают посольство. Это ни для кого не секрет. То есть получается, по сути, идет практически продажа украинского суверенитета в гигантских количествах. И уже сейчас эти законы вступили в силу. Судьи Конституционного суда не могут попасть на работу, потому что те судьи, которые пытаются... Это отменить, их просто не, их просто не пускают пускают госохрана в помещение конституционного суда. То есть это просто дикость, которая происходит, к сожалению, у нас. И, к сожалению, мы опять же должны констатировать факт, что нам нужны досрочные выборы. И как можно скорее, причем как Верховной Рады, так и президента. Потому что объективно те процессы, которые идут в Украине, они не устраивают абсолютное большинство народа. А вы думаете, если пройдут выборы, там, вот, например, в Верховную Раду, она сильно переформатируется? Досрочный выбор. Понимаете, в чем дело? С учетом, с учетом той реальности, которая сейчас есть, безусловно, будут позитивные изменения. Потому что сейчас у слуг народа, так называемых, мы большинство и, по сути, у нас уровень беззакония, он растет в геометрической прогрессии. Мы видим, как закрываются оппозиционные СМИ, мы видим, как реальных оппозиционеров сажают в тюрьмы, открывают уголовные дела и так далее. То есть этот процесс, он в Украине набирает вот таких вот оборотов. Мы видим несудебные расправы через санкции СНБО, так называемые, которые не имеют ничего общего с законом и которые происходят при попустительстве так называемых заграничных партнеров, которые закрывают на этот процесс глаза, потому что он им объективно выгоден. И, конечно, безусловно, когда вот мы видим такую ситуацию... Ничего хорошего для украинского народа, в первую очередь, ждать не приходится. Причем еще параллельно же идет у нас процесс э, фактически экономического геноцида украинского народа, потому что э, нам заграничные партнеры навязывали э, очень так последние годы, прямо радикально так называемое рыночное ценообразование на энергоресурсы. И как только вот они его навязали, цены на энергоресурсы поднялись настолько, что фактически сейчас... Люди должны платить гораздо больше за просто отопление, нежели они зарабатывают. Я уже не говорю за бизнес, потому что там ситуация еще более облаченная. А, Дмитрий Андреевич, ну, а с другой стороны, ну вот Предположим, знаете, как э, говорят социологи, если бы выборы были в это воскресенье, если бы выборы президента были в это воскресенье э, на Украине, ну Зеленский ведь на них бы опять победил все равно. У него нет ни одного оппонента, который бы мог ему противостоять, потому что э, смотрите, все популярные уже под уголовными делами, они обвинены в госизмене, на, э, на некоторых из них на, на наложены санкции, они не имеют права участвовать просто в избирательном процессе, не могут э, участвовать в избирательном процессе. Э, в самом в лучшем случае победил бы Порошенко. Я, и против того уже в, гос... но, в гос... но, но, но это вряд ли, потому что, потому что... Давайте просто объективно оценим ситуацию, что рейтинг Зеленского сейчас, с учетом так называемых вот, вот этих наших внутренних украинских социологических исследований, он уже прозел настолько, что говорить о том, что его выберут на следующий раз, могут только ну, слишком большие оптимисты и люди, которые верят в чудеса. Это по факту то, что вот, происходит у нас в Украине, и говорить о реальной какой-то поддержке Зеленского с учетом того, что столько он всего обещал и фактически ничего не сделал, это, я думаю, что все-таки преждевременная вот такая вот история. Если, например, мы будем говорить о том, что выборы пройдут условно в воскресенье, тогда, безусловно, у нас в Украине достаточно много адекватных политических сил, которые фактически сейчас уже готовы поучаствовать в выборах. И я думаю, что здесь уже будет речь идти о том, каким образом народ Украины будет реагировать. Мы же понимаем, что 73% людей, которые поголосовали за Зеленского, которые выбрали мир, а не войну, они никуда не исчезли, они никуда не переехали. Эти люди, они как были в Украине, так и не остались в Украине. И, конечно, эти люди не будут голосовать за таких маргинальных идиозных одиозных политиков, там, как Порошенко или там, фракция там, «Голос», которая проамериканская. То есть в этом плане народ Украины высказался. Но по факту мы видим, как народ Украины грубо обманули на выборах, с учетом того, что официальная риторика была одна, а по факту мы видим по делам совершенно другое. Да. Спасибо вам большое. Дмитрий Василец был с нами на связи. Спасибо, что к нам сегодня присоединились, глава политической партии державы украинской. Но ну, сейчас к нам присоединяется Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ. Леонид Иванович, здравствуйте, спасибо, что вы присоединились. Ну вот, как вам кажется, есть еще какая-то надежда на украинские власти? Вот сегодня «Коммерсант», мы это обсуждаем, публикует «10 шагов», «Зеленский» такие... Нормальные вещи, вроде бы, да, обещает в этих 10 шагах, э, которые вот он в девятнадцатом году обещал, что они будут выполнены. Э, там и окончание в, ну, обстрелов, разведение войска, все такие понятные вещи, да, они давно уже есть в Минских соглашениях. То есть все понимают, что это надо сделать, и даже Зеленский, наверное, но не делает. Есть еще какая-то надежда? Или уже, может быть, не стоит надеяться? Нет, надежды, конечно же, всегда есть. И когда избирали, вот как ваш предыдущий собеседник сказал, президента Украины были большие надежды, и у нас здесь, в России, были надежды большие. Но э -э, эти надежды э -э, могут осуществиться только при реальных усилиях даже не украинского президента. Я уже теперь убедился в этом окончательно, а при воздействии на него со стороны Америки. Даже не нормандского формата, а стороны Америки. То притворство, которое я вижу в этих 10 шагах, для меня очевидно, оно ведет к такому, некому, извините за выражение, блуду политическому. Ну, например, он предлагает там в каком-то из шагов переговорить с президентом Российской Федерации по телефону, а после этого сделать там четыре каких-то заявления, например, с президентом Российской Федерации о прекращении огня. А потом об, обменной, об обмене пленными. А потом э, вдруг там в четвертом пункте о поставках газа после 2024 года. Ну, э, скажите мне, для чего это делается? Конечно, только для того, чтобы втащить Россию как сторону конфликта. Вот и все. Поговорить с президентом по телефону, предлагает Зеленский, а после этого сделать с президентом России вот эти заявления об обмене пленными или о прекращении огня, которые должны были два года назад выполнены быть Украиной, само собой разумеющимся, и после нормандского формата, и после формулы Штанмайера. Но они этого не сделали. И что, он после разговора с президентом это сделает? Так пусть делает, Кто ему мешает сейчас это делать? Формула... И Штанмаера, и договоренности в нормандском формате позволяют это сделать. Но он, видимо, после нажима на него американской стороны после разговора президентов Российской Федерации и Байдена американского, видимо, американцы на него поддавили и он выступил уже, это было, наверное, даже и до, до этого разговора о том, что, ну, вообще-то надо хоть что-то выполнять, и он решил вот таким образом сделать такую кашу: с одной стороны, пообещать в очередной раз, а с другой, а с другой стороны, стороны ничего не сделать. Леонид давайте, а как это... вам кажется, а почему у Зеленского такая маниакальная мания встретиться с Владимиром Путиным? Он вот постоянно мечтает, последнее время практически недели не проходит, чтобы он где-нибудь то в инстаграме, то в твиттере не напишет, то еще где-нибудь не скажет. Э, Владимир Владимирович, хочу с вами встретиться где угодно, в Ватикане, в Израиле, где он только уже не предлагал, на Луне, наверное, не предлагал. Откуда такая такое маниакальное желание встретиться с Путиным? Что он, как вам кажется, хочет на этой встрече сделать? Селфи, может быть, хорошее? Я два там, с половиной года назад сам всегда говорил об этом. Что если вы говорите о том, что ключи к конфликту лежат в Москве, приезжайте в Москву, приезжайте в Москву, садитесь на переговоры. Это было после прихода его к власти Зеленского. Что он сделал тогда? Он вместо этого побежал в Америку, побежал во Францию, в Германию. Значит, наобещал там, ничего не решил, а теперь говорит через два года, а теперь я готов и хочу встретиться с президентом. А президент Российской Федерации уже не готов и не хочет с ним встретиться. Вот два с половиной года назад, или три, и два даже, э, там, даже, даже года полтора назад, президент Российской Федерации с удовольствием бы это сделал. Но когда он увидел, что даже э, четыре президента, встретившись, не, э, вместе, считая в том числе украинского, э, не дают... Основания для решения, то зачем? Какой смысл сейчас встречаться? Ну вот, если он прибежит и будет рассказывать сказки про Крым, про крымскую платформу, про еще что зачем? Какой смысл? Это два разговор слеповый пол глухим. А если о Донбассе, то все уже нарисовано в этой бумаге под названием «Формула Штанмайера». Выполняй. Хочешь с Россией говорить о других вопросах, ну, например, о ГАЗе? Да присылай своего представителя, как в свое время Тимошенко прислали. Ну, присылай. Ведь в конце-то концов вы получаете до сих пор и транзит, и все остальное. Значит, есть для этого другие. Но вот ему надо другие формулы разговора и другие уровни разговора. Но ему надо с президентом. Чего ему надо с президентом? Ну, объяви, объяви что есть такого, что невозможно решить без разговора такого один на один. При этом я должен вам сказать, что если бы Зеленский хоть что-либо выполнил из этой формулы, которую он обещал сделать, я уверен, что российская сторона сама бы его пригласила. Слушай, ну что-то там тебе мешает. Ну давай, может, тебе помочь надо. Ну, может, тебе там посоветовать что-то надо. Может, еще. А он же, знаешь, покупает вооружение, приглашает НАТО, а все время грозит там агрессорам. И после этого просит встречу. Ну разве так разговаривает? вообще. Э, серьезный элемент. Так не разговариваю. Да. Спасибо большое, Леонид Иванович, что были на связи. Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ. Давайте идти дальше. О реакции в мировой прессе на заявление Владимира Путина, сделанные накануне на пресс-конференции. Вообще, на саму идею России добиться от Запада гарантии безопасности. Обо всем об этом репортаж Елизаветы Хромцовой. Твердость позиции Москвы по вопросам стратегической стабильности, которую Владимир Путин в очередной раз подтвердил на ежегодной пресс-конференции, в мировой прессе восприняли неравнодушно. И в зависимости от политических настроений своего правительства, журналисты либо резко критикуют, либо полностью поддерживают риторику российского лидера. Так, эксперты, которых опросила китайская Global Times, подчеркивают смелость президента Путина в отстаивании национальных интересов и называют российский стиль дипломатии и решения военных вопросов в. В ответ на давление Запада уникальным. Газета цитирует слова главы государства о том, что отнюдь не Россия угрожает своим партнерам. Мы, что ли, пришли туда к границам США или к границам Великобритании или куда К нам пришли. И теперь еще говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или мог с ним не в НАТО, на двусторонней основе будут базы и ударные системы вооружений. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от, от меня каких-то гарантий. А западная пресса по-прежнему рассуждает о возможном вторжении России на Украину в ближайшие недели, но уже не так уверенно, как прежде. Например, Нью-Йорк Таймс замечает, Путин вновь показал, что может контролировать нарратив вокруг напряженности в Восточной Европе и оставить Запад в догадках о его истинных намерениях. Мне кажется, до сих пор не до конца ясно, решил ли он использовать военную силу. И то, что он говорит о дипломатических переговорах в начале года, означает, что война отнюдь не неизбежна. В центре внимания и предложения России о гарантиях безопасности, которые в том числе подразумевают отказ НАТО от дальнейшего расширения. Генсекретарь организации ен Столтенберг после напоминания Владимира Путина о том, как в свое время НАТО обмануло Москву, пообещав не приближаться к нашим границам, заявил. Таких гарантий Альянс никогда не давал. Американская сторона намерение России наладить диалог в целом приветствует, но еще до старта переговоров обозначает пункты, по которым могут возникнуть проблемы. Россия представила предложение. С какими-то мы согласились бы, с какими-то, например, касающимися НАТО, конечно, нет. Наша позиция не только моя, но и высокопоставленных чиновников в правительстве США заключается в том, что мы считаем, что у нас есть шансы добиться прогресса в обсуждении вопросов, поднятых российской стороной. Но это будет улица с двусторонним движением. Соединенные Штаты и НАТО будут поднимать собственные озабоченности и опасения в диалоге с Россией. И мы считаем, что наиболее эффективными эти дискуссии были бы на фоне деэскалации, особенно ситуации на границе с Украиной. Требуя от России снизить напряженность, Запад сам в это же время нагнетает обстановку, Время у наших границ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что градус конфронтации растет в том числе из-за того, как западные коллеги опекают своих подопечных в Киеве. На Смоленской площади обращают внимание на то, как Украина просит у Запада наступательное вооружение, увеличивает военный бюджет и пользуется поддержкой иностранных специалистов. Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится... К силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют, в настоящее время постоянно находится порядка 10 тысяч вот таких инструкторов, подобных специалистов, из них 4 тысячи непосредственно Соединенных Штатов Америки в Лондоне предложение Москвы обсудить с Западом вопросы безопасности с одной стороны поприветствовали, но в том же заявлении главы МИД куда больше внимания посвятили ситуации на границе с Украиной. Министр Трасс осудила риторику Москвы в отношении НАТО и Киева, Киева за агрессивность и назвала наращивание военного потенциала неприемлемым. В Кремле напоминают, чтобы не делала Россия со своими войсками, она делает это на собственной территории. А для того, чтобы обсудить вопросы деэскалации. Здесь как раз-таки мы и имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены. Маневры, внеплановые учения, полеты самолетов-разведчиков и перемещение кораблей, подобная активность западных партнеров в непосредственной близости к нашим границам вполне естественно вызывает обеспокоенность, замечают в Кремле. Поэтому Россия и предложила обсудить вопрос красных линий, которые нельзя переходить. Ельцвета Храмцова, Антон Дадыкин, Вести. Школы и детсады Ялты сегодня закрылись раньше из-за сильного снегопада. Третий день. Крымский курорт заметает. Остановлен общественный транспорт. С нами на связи сейчас Александр Ажигин, начальник главного управления МЧС России по Республике Крым. Здравствуйте. Спасибо, Аркадий Сергеевич, что к нам присоединились. Скажи, скажите, пожалуйста, какая сейчас у вас обстановка? Продолжает ли заметать? Да, добрый вечер. Погода действительно на полуострове в декабре продолжает оставаться нестабильной. Так вот только за Прошедшую, прошедшую неделю в период 16 по 24 декабря от Крымского ГМС было получено 5 штормовых предупреждений об опасных метеоявлениях, связанных с сильными осадками в виде снега, мокрого снега, усилением штормового ветра, понижением температуры воздуха и угрозой схода снежных лавин. В целях минимизации последствий возможных происшествий от прохождения комплекса опасных метеоявлений Территориальной подсистемой и главным управлением был организован комплекс превентивных мероприятий. Это проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, организовано информирование населения, организована работа оперативных групп, усилена группировка силы средств коммунальных, спасательных служб, аварийно-восстановительных бригад, организована работа оперативных штабов, в том числе... Межведомственного оперативного штаба на базе главного управления. Приведена в готовности и направлена в районы наиболее подвержены рискам автомобильных заторов армобильная группировка главного управления. Э, ограничен проезд на плата Айпетри. Подготовлен к развертыванию пункта обогрева. А на Ангарском перевале уже развернут мобильный пункт обогрева сила, силами главного управления. Комплекс опасных метеовелений оправдался на территории 14 муниципальных образований. В части упадения осадков и ветровой нагрузки. А понижение температуры воздуха зафиксировано на территории всего полуострова. Максимальная температура минус 16 зафиксирована на территории Красногвардейского района. Наибольшее количество осадков зафиксировано на Айпетре и на территории Ялты. Крупных происшествий, связанных с прохождением комплекса опасных явлений, не произошло. На данный момент зарегистрировано два происшествия, связанных с затруднением движения транспортных средств на территории Симферопольского района и города Ялты. Происшествия ликвидированы, транспортное сообщение ошляется в штатном режиме. На автодорогах, к сожалению, из-за снега увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Увеличение количества пожаров в связи с похолоданием не зафиксировано. Всего для ликвидации последствий комплекса опасных метеоявлений привлечена группировка сил и средств от РСЧС более 900 человек и более 350 единиц техники, в том числе от МЧС России 178 человек 36 единиц техники. Вместе с тем на территории полуострова продолжают действовать два штурмовых предупреждения. По данным Крымского ГМС, сегодня ночью и утром 25 декабря в Крыму прогнозируется мокрый снег. Местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега гололедится. Усиление юго-западного ветра 15-20 метров в секунду, в порывах до 25. В горах Крыма лавина опасна. Главное управление МЧС России по Республике Крым в данных условиях рекомендует... Автолюбителям ограничить использование личного транспорта, исключить выход в горно-лесную местность, ограничить выход на набережные, не находиться в прибрежной зоне, на пирсах, береге укрепительных сооружениях, воздержаться от выхода в море внутреннего внутренние водоемы, ограничить проведение экскурсий с использованием автомобильного морского транспорта, не парковать транспорт вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций, а также под линиями электропередач. Ситуация находится на постоянном контроле главного управления. Аркадий Сергеевич, спасибо большое за такой э, подробный ответ. Вообще, вот мы сейчас кадры, пока вы рассказывали, смотрели кадры из э, Крыма. Э, я хочу сказать, что и в снегу Крым очень-очень красивый. Вот, он летом, конечно, великолепный, но и в снегу тоже очень-очень красивые кадры. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что действительно никакой опасности эта непогода э, людям и дальше не будет вызывать. Э, Аркадий Ажигин, э, начальник главного управления МЧС России по республике Крым. Был с нами на связи. Давайте идти дальше. Совет Федерации одобрил закон об отмене техосмотра. Ну, к слову, это уже не первый раз, когда у нас в стране процедуру эту стараются отменить для российских автомобилистов. Получится ли сейчас? Давайте узнаем у Леонида Голованова, главного редактора газеты «Авторевью». Uh, здравствуйте, Леонид Александрович. Спасибо, что вы к нам присоединились. Не впервые отменяют, не впервые у нас техосмотр. На этот раз, на ну, совсем... Здравствуйте. Да, вот вы сейчас сказали, что много раз. Я тут же вспомнил анекдот про стюардессу. Смотрите, ну, мы никогда не можем быть уверенными, значит, что снова не введут. И с одной стороны, вот как автомобилист, простой автолюбитель, я рад этому. Ну, меньше, да, бабы с воздуха были легче, да. э, меньше да. хлопот. А, а вот э, с другой стороны, как ответственный автомобильный журналист, а вы знаете, мы в Тривю э, краш-тесты делаем, совместно с нами да. пытаемся э, рейтинг Рункап э, запустить. Да, так, кстати, э... краш-тест у вас, да. Спасибо, да, я озадачен и озабочен. Э, потому что, смотрите, вот мы летом купили для испытаний поддержанный трехлетний кроссовер с пробегом 100 тысяч из каршеринга. И выяснилось, mm -hmm. что он без каталитического нейтрализатора. То есть он... очень сейчас давно... сложно сказали, скажите проще. Uh, он отправляет воздух как 10 обычных машин. Да. Понимаете? Так понятнее. Так понятнее, да. Вот. Никто за этим в течение этих трех лет не следил. А сейчас, на самом деле, вот кража нейтрализаторов – это прямо такая болезнь, потому что их сдают на платину палладий и родий, и все больше и больше. Если раньше воздух в городе, вот в Москве, становился чище, то сейчас я чувствую, что он становится все хуже и хуже. И, к сожалению, отмена вот такая техосмотра, она ведь не будет способствовать решению этой проблемы. Ой, да, Леонид Александрович, а вы сейчас подняли такую а, проблему, а, о которой я, честно говоря, даже и не задумывался. А кто же теперь будет действительно следить за тем, а, чтобы вот такие, может быть, неочевидные а, узлы агрегаты автомобиля работали исправно? Кто теперь за это будет отвечать? Ну, смотрите, во-первых, каталитический нейтрализатор абсолютно очевиден. И как раз во время техосмотра обязательно состав Проверяют, выхлопных да, газов, токсичность, да. обяза обязательно проверяется. Да. Эм, поэтому вот раньше, вы помните, в 90-е годы, ну, я-то точно помню, э, были такие иногда летучие бригады, э, стояли... Да, вставляли в выхлопуху э, такую трубочку, да. измеряли СОЦАЖ, да. да. Да. Э, вот, ну, э, я думаю, я не знаю, если вот сейчас ведут подобное, то будет, конечно, не очень хорошо, потому что, с одной стороны, мы повсеместным введением видео и фотокамер контроля скорости и нарушений коррупционную составляющую из работы инспекторов ДПС убрали, а тут мы вроде как будем возвращать. Нехорошо. И вот да. здесь как раз техосмотр был, должен был быть тем инструментом, который должен предотвращать появление на наших дорогах небезопасных, и отравляющих воздух автомобилей. А, так что тогда будет сейчас? Сейчас вообще никакого не будет э, контроля за этим? Или, например, станции техобслуживания должны будут следить за тем, чтобы... Ну вот когда вы приезжаете, я не знаю, менять масло, они должны проверить и ваши, ваши выхлопы. Кто теперь будет за этим следить? Или вообще никто? Получается. Никто, никто никому ничего не должен. Для частных автомобилей техосмотр будет нужен только, когда вы меняете собственника. Собственно говоря, mm -hmm. сейчас в России будет как в Америке. Мы идем здесь по американскому пути, потому что именно в Штатах, в большинстве Штатов вот такая ситуация. Все, автомобиль твой, ты вообще не проверяешь, всем все равно, на чем ты ездишь. И только когда ты его перепродаешь, тогда тебе нужно проходить техосмотр. Вот так будет и у нас. В отличие от э, Европы, а, там, от Германии, например, где техосмотр или раз в год, или раз в два года, то есть там все э, жестко. Э, контроля а за этим не будет. Вы сказали про Германию. Я помню, когда в прошлый раз отменяли техосмотр, говорили, что он нужен в том числе для того, чтобы ездить на автомобиле, если нужно, в Европу, без техосмотра не пускают. Э, так ли это? Вот смотрите, вот что будет сейчас с выездом э, за рубеж, я вам сказать вот сейчас не могу. Не, не. И Понятно. вообще, каким образом, то есть страховщики э, теоретически все равно имеют э, право и должны выдать вам вот эту вот там да, зеленую карту. Да. Э, но что будет на границе, мы пока не знаем. Да, ну что ж, вопросы все еще остаются. Спасибо большое, что вы помогли эти вопросы хотя бы поднять. Попробуем на них в наших эфирах и ответы найти. Леонид Голованов был с нами на связи, главный редактор газеты Авторевью. Э, говорили об отмене тех осмотров России. Совет Федерации это уже подтвердил. Все осталось подписать и опубликовать. Давайте сейчас прервемся на рекламу и после этого поговорим о других важных событиях дня. Это вечерняя пятая студия. В России впервые назначили оборотные штрафы за неудаление противоправного контента. Это значит, что размер штрафа рассчитывается, исходя из выручки компании. В данном случае речь идет о миллиардах. Их должны будут заплатить Google и MetaPlatforms. Это компания, которая ранее была известна как Facebook. Всем нам известно. Георгий Подгорный расскажет подробнее. Эти кадры сделаны в Таганском суде Москвы, и на них выносят приговор известному всем Google. Кажется, столь крупную сумму штрафов впервые называют в этом зале. Признание Google сведения, оно совершено административным правоможением, предусмотренное частью 5 статьи 14.4 Кодекса Российской Федерации о административного штрафа в размере 7 миллиардов 22, 221 миллиона 916 тысяч 235 рублей. 7,2 миллиарда рублей. Это так называемый оборотный штраф, беспрецедентный для России. Известно, что подразделение Google в нашей стране только за прошлый год заработало 85 миллиардов рублей. И штраф рассчитан по норме Коап в размере от 1,20 до 1,10 годовой выручки компании. Причина систематическое игнорирование требований закона и суда. Отказ удалять запрещенную информацию. Корпорацию не раз уже штрафовали в России за то, что на ее ресурсах публикуется деструктивный контент. Но сумма санкций за это едва и доходила до 40 миллионов рублей. Цифра ничтожная на фоне заработка Google в России. Оборотный штраф, назначенный сегодня, заставит их задуматься о тех действиях, которые они совершают. Увольница, в общем-то, с распространением запрещенного контента на территории России закончена. И российское государство уже не намерено мириться с распространением такого опасного контента. И будет все инструменты, которые есть в законе, применять по отношению к вот этим IT-гигантам. Еще одно разбирательство в отношении Мета. Бывшая Facebook с начала года с утра смотрел 19 административных протоколов, сумма штрафов составила 70 миллионов рублей. Теперь также пересмотрели справедливое формирование штрафа относительно величины заработка компании. Почти 2 миллиарда рублей. Причины те же и едва ли эти суммы можно назвать астрономическими для IT-гигантов. На сотни миллионов и не рублей, а евро и долларов штрафуют в ЕС, Турции, США, Южной Кореи и Бразилии. Только за этот год Google получил больше миллиарда штрафов из самых разных стран. Мета 366 миллионов, Apple 25. Причины таких санкций самые разные. Монопольное положение, сбой утечка личных данных и многое другое. Гуглу получать штрафы и на 2 миллиарда, и на 5 миллиардов, ему вполне привычно. И, кстати, по некоторым из старых штрафов в печати нет упоминаний, что они их заплатили. Раз они до этого доводят и готовы платить, это значит, что выгода, которую они получают за счет нарушения местных правил, она превышает эти суммы, ну, заставляя их ездить на желтый свет. И логика проста. Если корпорации бихтеха и дальше планируют зарабатывать в России, то нужно считаться с порядками и законами. И теперь понятно, что найден инструмент, когда цена за нарушение правил действительно высока. Георгий Подгорный, Ольга Оливухина, Вести. Сейчас прервемся на рекламу, и после этого продолжим вечернюю пятую студию. Вечерняя пятая студия. Продолжаем. Актер Джеймс Франк. Вот, собственно говоря, а, вы не видите эту новость, а я вам ее покажу. Актер Джеймс Франк, известный по ролям, например, в Человеке-пауке, попал в сердце очередного голливудского сексуального скандала. В общем, он признался, что занимался сексом со студентками его школы. Просто сенсационное признание. Снова взорвало Голливуд. Все мы помним огромное количество похожих скандалов которые заканчивались вполне даже не шуточно с нами у нас в гостях автор и ведущий индустрии кино Иван Кудрявцев. Ваня, здравствуй. А, ну что, Франка теперь ведь вполне может и помнить дело Вайнштейна, да, и уголовный срок. И но вообще уже, все это может, не может уже Вряд ли. Дело в том, что вся эта история случилась еще несколько лет назад. А так вводятся все последние. В 2019 году. Да. Нет, случилось это вообще давно. Да, да. А, но а, в 2019 году стало известно, что он за 2 миллиона 200 тысяч долларов э, с теми, кто подал против него групповой иск, э, уладил э, все претензии. И по его словам, он дал интервью сейчас вот это скандальное. По его словам, он все эти годы молчал для того, чтобы услышать всех, кто э, может высказаться о нем э, нелестно, критически и правдиво. Он признает э, свою ошибку, говорит, что в те годы страдал от э, алкогольной, наркотической и сексуальной зависимости, от всего, от этого он лечился. И, судя по его фильмографии на профессиональной э, базе данных IMDb Pro, я посмотрел, у него в, в разработке уже с данных два проекта. Скоро выйдут в прокат и сейчас в работе несколько, где он и сценарист, и режиссер и исполнитель главной роли. Я думаю, что это интервью, это индикатор перезапуска его карьеры. Он публично покаялся, суд уже был, и, точнее, до суда не дошло, все уладили. Поэтому я думаю, что он понимает, что сейчас он уже перед обществом а, чист. сколько это может, может быть так с учетом... На 25, как Вайнштейн, не, не уедет. Вряд ли, вряд да. ли. А, ну, тогда расскажи, раз, раз здесь да. эта история с хэппентом, а что в кино посмотреть? А, в кино, наконец-то, вышел «Последний богатырь», третья глава нашей любимой миллионами россиян киносказки. «Последний богатырь» называется «Корень зла» на этот раз. Угу. А, прошу прощения. Посланник тьмы. Корень зла так да. называл вторая глава. А, это третья часть. Как создатели говорят, заключительная. Фильм уже очень хорошо работает в прокате. Он сейчас на втором месте. Под гнетом Человека-паука а, собирает на старте 30 с лишним миллионов рублей. Ну, если нашим расчетам верить, я думаю, что в районе 400 с лишним миллионов по итогу уикенда будет. Тем более, что с понедельника у многих-многих детей в школах начинаются каникулы уже. И последний у богатырь... Сегодня последний день в Москве. В Москве последний день. В отличие от Человека-паука, на который много идет все-таки взрослых людей, это абсолютно семейный аттракцион, семейное зрелище. И премьера состоялась на этой неделе в столице. Потрясенные зрители, ошарашенные мамы, папы, дети. Давайте посмотрим несколько комментариев зрительских. Современная сказка, очень познавательная для детей, ну и взрослым не мешало бы посмотреть такую. Все очень понравилось, все на высоте. Хочу сказать то, что все предыдущие части тоже прекрасные, а третья вообще шикарная. Вот Третья часть, я очень на самом деле расстроена, что это последняя часть, я бы хотела продолжение как сериал. Коротко расскажу, о чем этот фильм. Красавицу, бойкую девушку Василису, э, невесту э, Ивана, богатыря, сына Ильи Муромца, э, внезапно похищают. И Ивану в поисках э, своей возлюбленной помогают его верные друзья, в прошлом, э, недоброжелатели и соперники. Но это сказочные персонажи. В общем, опасные дороги заводят их в Москву. Э, здесь будет очень много юмора, очень много экшена, очень много зрелищных аттракционов. Вот мы увидим, э, как по Драгомиловской улице бежит избушка на Курихно. Кошках, еще много всякого такого. Э -э, невесту похитили, и я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент, который отчасти прольет свет на причины э -э, произошедшего. Вот научились очень реалистично все это делать, прям да. будто бы. Дымчатый волк это помощник э, злой героини, который играет э, Валюшкина. Но в этом фильме появятся и новые персонажи будет жар-птица, э, которую играет, кто бы вы думали. Э, искали актера с очень выразительными глазами, э, который Нет. был бы похож на птицу Феникс из фильма «Садко». И никого не нашли с такими выразительными глазами, как у Филиппа Киркорова. В общем, мы увидели его и поняли, что это должен быть он. Вот как он сам это объясняет на премьере. Бабушка мне в детстве говорила, что я очень похож на Лидию Вертинскую. когда искали на эту это нам нужна эта актриса которая играла Феникс в фильте в садко Ведь нет такой актрисы такой крест это вот вы видели мой плакат где в зеленых перехдаст ходит это «А вот это вот кто это звезда там э... найдите это то что нам нужно меня нашли Главная антагонистка Ивана Богатыря, Галина, будет действовать, конечно же, не одна. Не только ей будет помогать ее магический дымчатый волк. По подзаголовку картины «Послание к вы понимаете, что, возможно, одной Галиной проблемы Ивана и его друзей не исчерпываются. Посмотрим еще один небольшой фрагмент, а потом послушаем, что говорит Сергей Бурунов об этом фильме и режиссер Дмитрий Дьяченко. Где ты, черт? Где-где. Вот, на свадебный пир рыб наловил. А ну-ка в корзину. Ну че, Вань, не передумал жениться? Я сейчас кому-то хвост в жабры засунул. О, <соцкий> С такой не передумываешь. Атмосфера была дружественная очень высокотехнологичные и сложные, поэтому не могу сказать, что там были какие-то шутихи, и мы все время смеялись. Вот, в основном работали. Нам бы хотелось, и мы так делали, чтобы это было и весело детям, и забавно молодежи, и интересно, и не скучно взрослым родителям, которые пришли с детьми. И люди, которые давным-давно не ходили в кино, они пришли, повеселились бы полностью со своей семьей. Поэтому это фильм для самой широкой аудитории. Создатели фильма говорят, что третья часть точно последняя по э, лукаво улыбающемуся э, лицу Дмитрия Дьяченко, который, кстати, э, через год, как раз к новогодним каникулам, будет выпускать Чебурашку сказочного, э, полнометражный полнометражный фильм. Ага. Да, я все-таки надеюсь, что его улыбка намекает нам на то, что у последнего богатыря продолжение будет. Может быть, не прям через год, но мы будем, конечно же, очень ждать возвращения этих героев на экран, тем более будет ждать весь рынок и весь кинобизнес, потому что две предыдущие части последнего богатыря собрали 3 миллиарда 600 миллионов рублей в прокате. Я надеюсь третий, последний богатырь, соберет еще три. А, еще три uh, я все-таки думаю, да, потому что в эти новогодние каникулы у него точно в семейном сегменте не будет uh, каких-то прям суперсерьезных конкурентов. Будем за него болеть. Uh, едем дальше. «Чемпион мира» еще один фильм. Большой российский потенциальный блокбастер, премьера которого состоялась на этой неделе. Речь идет о событиях 1978 -го года в филиппинском Багио во время uh, сезона тайфунов. Там сошлись в решающей схватке Анатолий Карпов и Виктор Корчной. Два гроссмейстера. Анатолий Карпов на тот момент был чемпионом мира. Чемпионство ему досталось благодаря тому, что Бобби Фишер отказался с ним садиться за доску. И за это за спиной у Карпова шептались, будто бы, мол, он бумажный чемпион. А Корченой считал, что Карпов у него похитил этот титул, в общем, и собирался с ним поквит, поквитаться, щелкая, как орешки одного за другим э, коллег Анатолия Карпова по советской шахматной сборной до этого и подбираясь, подбираясь, подбираясь к короне. Вот что говорит Иван Янковский об этой роли, которая стала для него этапной еще и потому, что на этом проекте он встретил свою жену Диану Пожарскую, у них уже сын. А вот что говорит Янковский о роли. Я не играл такое никогда. Здесь, на самом деле, все нужно невидимое. Было постараться сделать видимым в таком недейственном спорте, как шахматы. То есть, как мы знаем, шахматисты просто сидят за доской. Один играет за белых, другой за черных. Но приоткрыть ту завесу тайн, которая на самом деле происходит у них в душе в тот момент, вот это было самое интересное и сложное. В фильме мы увидим и почувствуем, наверное, даже, почему мозг – это самый энергозатратный орган в человеческом теле. Поразительные перегрузки испытывают шахматисты, и это все будет показано, исследовано очень глубоко и интересно. И с Анатолием Карповым, с нашим чемпионом, с гроссмейстером мы пообщались как раз на премьере. Он сидел в почетном ряду в числе главных зрителей и после премьеры очень тепло отзывался о фильме. А вот что он рассказал о том матче на Филиппинах. Такой регламент. Мы играли три партии в неделю. Были еще возможности взять тайм-аут у каждой страны. И в целом я находился на телепинах 110 дней. Один из самых изнуряющих и долгих матчей вообще в истории шахмат. По-моему, сейчас в Дубае встретились непомнящий и Карлсон. У них тоже была очень долгая игра, но рекорд... Это один из рекордов. Значит, в фильме играют поразительные совершенно актеры, замечательный актерский состав. Помимо Ивана Янковского и его визави Виктора, Виктора Корчнова играет Константин Хабенский. Здесь задействованы Виктор Сухоруков, Филипенко, задействован Вдовиченков, Виктор Добронравов, Федор Добронравов. Вот что говорит один из народных артистов об этой работе. А точнее, фрагмент мы смотрим как раз с его участием, Виктор Сухоробов. Анатолий Евгеньевич, мой дорогой, Международная Федерация шахмат не приняла ультимату Фишера. Он отказался от матча. Вы чемпион мира, вот телеграмма. в Бобби вертелся, на все его условия отклонили. да. <с> но... <с> Композиция, вообще драматургическая конструкция этого фильма, она вовлекает тебя в очень... Захватывающее переживание Дело в том, что это игра вокруг игры mm -hmm. Вокруг шахматной доски Как на гигантской шахматной доске Разворачивается просто эпическое Противостояние мировоззрений Характеров, амбиций У каждого из героев Решается его судьба Друзья, которые могут от тебя отвернуться Команда, которая может тебя подвести Любимая, которая Может не понимать Что в твоей жизни глав... главнее mm -hmm. Игра или она и у Виктора Корчнова, которого играет Константин Хабенский, тоже на кону было очень многое, было многое поставлено на карту или на доску. Он незадолго до этого попросил политического убежища, не вернулся в Советский Союз и во время этого матча нелестно отзывался и об Анатолии Карпове, и Карпов ему за это не пожал руку перед одной из партий. И, кстати, о Советской сборной и о Советском Союзе в целом отзывался он очень нелестно. То есть обстановка была весьма скандальная и было очень много интриг закулисных вокруг этой игры. Слово Константину Хабенскому. Что происходит с человеком на таких мощных эмоциональных э -э, перегрузках? Потому что полететь в ракете – это одно. Да? А сидеть за столом, э -э, чтобы все вокруг скрипело от твоей энергетики, именно скрипело, чтобы да, чтобы все это пробивало а еще с экрана в зрительный зал, это такая задача посложнее, чем отснять шахматные фигуры. Ну и рынок, конечно, очень верит в фильм Чемпион мира, потому что создали его продюсеры а, блокбастера ⁇ Движение вверх ⁇ студия 3T Никиты да. Михалкова и режиссер Алексей Сидоров, которого мы знаем по а, блокбастеру ⁇ Т-34 ⁇ который тоже в новогодние каникулы собрал а, 2 миллиарда рублей. А Чемпион мира стартует в прокате 30 декабря. Для затравочки еще один фрагмент. Да, давай. Ну и раскрою интригу, почему я сегодня в бабочке. Да. Я только что с церемонии вручения обновленной премии гильдии киноведов и кинокритиков, церемония состоялась в Белом зале Дома кино, Союза кинематографистов и профессиональные жюри, профессиональные коллеги, тех, кто пишет о кино, рассказывает о кино, включая вашего покорного слугу, вручала награды тем фильмам и тем выдающимся работам, которые в 2021 году мы считаем главными. Ну, я записал по журналистке э, ключевых призеров. Лучшая картина «Нуча» якутский фильм Владимира Мункуева про русского каторжника, которого э, пристраивают в якутскую семью. И там разворачивается такой триллер, драма, конфликт. Евгений Григорьев за фильм «Подельники» признан лучшим режиссером по версии критиков. Лучший сценарий «Последняя милая Болгария» Алексея Федорченко. А лучшее э, визуальное решение и звукомузыкальное у Мидея Александра Зельдовича. А... Спасибо, да. Ваня. На этом все. Это вечерняя пятая студия была.